Стоит гаишник возле ресторана, караулит, смотрит, такая толпа выдвигается, думает, ну, сейчас, сейчас я им покажу. И все направляются к машинам, садятся и разъезжаются, но тут один еле на ногах держится, полетется, полетется к, к своей машине. Сел уже, значит, за руль схватился. Гаишник, ну-ка! «Дохните в трубочку!» Он так дохнул, а прибор по нулям. Гайшник, э, «Ну, ну, ну как так? Ну как так? Да ты еле на ногах стоишь!» А он так с ухмылкой смотрит на него и говорит, «Да я сегодня дежурный по отвлекающему маневру!» Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.